Во веки благословенного Бога нашего, смилуйся же над нами, пусть еще при жизни нашей сбудутся слова Писания, и дам мир земле вашей, и будете ночами спать спокойно. Истреблю всех люкты зверей, и враг не поразит больше мечом землю вашу. Правосудие разольется волною морской, праведность бурной рекой, и наполнится земля Бога познанием, как воды до краев наполненное море. Аминь. Я желаю вам всем мира в ваших семьях, в ваших сердцах, в ваших душах, чтобы вообще... Очень ужасно, это когда мы боимся за наших детей, за их жизни. Тем более наш многострадальный народ, который уже через это проходил, для нас это близко. И вот недавно у нас было памяти Холокоста, мы это, окунались в этот ужас. И чтобы, не дай бог, у нас это все не прекращалось. Конечно же, проект Кэшер – одна из тех организаций для женщин, которые проповедуют мир в семьях, и чтобы не было насилия, толерантность между всеми другими конфессиями, как в, нашей, в нашем иудаизме, так и среди. Мы живем в православном государстве, ну, в смысле в христианском государстве. Вот, и поэтому все эти вопросы, все это мы решаем. Мы потом вам скажет вот Светлана Семеновна обязательно э, скажет, объявит дату, когда мы будем собираться с женщинами. Вот, мы обязательно э, будем стараться.